Здравствуйте, друзья подруги! Предлагаю вам очередной прогноз мой от Кассандры, от Кассандры Астра на камнях под названием «Сбудется, не сбудется, получится, не получится». Еще, извиняюсь, чуть-чуть, наверное, что не проснулась. Итак, прогноз для всех знаков Зодиака на данную неделю. Перед нами огненные знаки Зодиака – это Овны, Львы и Стрельцы. Итак, дорогие мои огненные. Если вы загадали какую-то ситуацию на данной неделе, давайте посмотрим, будет ли она. Ну, во-первых, выпал камушек, он отвечает за какие-то любовные истории, но почему-то он выпал на прошлое поле, прошлой ситуации или которая еще не созрела, вот или ведет какие-то последствия к будущему. Что я вижу по данной неделе? Понедельник и вторник очень насыщенные, очень философские, какой-то рывок у вас получится. То есть тема любви может быть, да, может быть у женщин-девушек, у многих из вас тема любви, но, но не у овних меньше шансов, у львов и стрель, львиц и стрельчих больше шансов встретить своего какого-то суженого ряженого. Интересная неделя тем, что наконец-то вы решитесь на какие-то изменения или вас жизнь заставит и вы попадете в какие-то перемены. Потому что камень перестройки вот прям так вот выпал. В конце недели вы почувствуете какие-то предпосылки и возможности на перемену. Что касается работы, карьер, карьера тра та это начало недели. Что касается какого-то выигрыша или что, ну... Не факт, не факт, потому что, дорогие мои, я все-таки советую надеяться на свои силы всегда. Но, почему я сказала, что первая часть недели очень удачна, тут такой камень, он дает немножко помощь от, ну, скажем так, ну, от светлых, вот, помощь, защита со стороны светлых сил. И вообще много тут рабочих камней вышло, то есть какие-то дела вас подпирают, и хочется и доделать, или это новый какой-то проект, хочется наконец-то в него войти, если новый проект, самое время войти». Тема поездок тоже больше связана с началом недели или покупки каких-то билетов на дальние поездки. Вот такие ответы, дорогие мои, на ваши, я надеюсь, задумки. И подсказка от Кассандры на три дня недели. Понедельник день непредсказуемости. Кто-то может полетит вдруг или при... купит билет на самолет, тоже может быть день непредсказуемых событий, понедельник, вот, непредсказуемых, связанных с прошлым, вот я сказала с прошлым, возможно, у, кто... у кого-то из вас всплывет кто-то, ваш бывший, ваше прошлое, скажем так, среда, среда, вот среда немножко может вас расшатать, раззадорить, сделать немножко агрессивными. Я бы сказала, в этот день рационально расходы свою энергию и не лезь на конфликт с мужчиной. Я бы все-таки так. И суббота, суббота когда все крутится, катится, можно и куда-то съездить, и где-то отдохнуть. И вообще дела начинают очень тоже какие-то... Идут подсказки на дела... Вообще, это, конечно, колесо, это не колесо фортуны карта, это карта поездок, поездок и когда что-то складывается или когда намечаются дальние поездки. И яркое событие на данной неделе, вот чертик, какой-то чертик, Смотрите, чертик с бутылкой, это сегодня мы добираем свои подсказки на малых русских картах, чертик чертик говорит в центре недели осторожно с алкоголем или осторожно с тем кто выпил алкоголь э, держи ушки на макушке рядом с такими людьми вот такая вам дорогие мои подсказочка от, от Кассандры. как всегда напоминаю личную информацию лучше конечно получать на личной консультации ну какие-то тонкости теперь Информация по земным знакам зодиака, земляным, как я их называю, это тельцы, девы и козероги. Итак, дорогие мои земные, земляные, если вы что-то задумали, хотите, чтобы что-то произошло на данной неделе, давайте посмотрим, где да, где нет. нет, Я бы сказала так, что, возможно, в понедельник пора ломать свои стереотипы. Если вы что-то на понедельник, вторник, э, нестандартное какое-то свое действие, какую-то ситуацию для себя нестандартную задумали, то она получится. Я бы даже сказала, вторник, среда еще. Тут... Такой есть камень, включай двойственную, такое двойственное поведение. Где-то маску включи, где-то скажи, что... Ну, я не призываю вас врать, но это такой камень двойственности. Когда ситуация становится двойственной, то ли вам придется делать выбор, но это тут тут, тут вот не факт, то ли вам надо успеть и там, и сям, и такое идет, знаете, раздвоение. Это такой камешек двухцветный, поэтому вот он трактуется вот так. Теперь что... Какое-то гиперускорение, ну, наверное, нет. Или если прошлая неделя вам не дала гипер какие-то ускорения, то эта неделя такая, она плавная. Какие-то подарки еще тут нету, подарков, скажем так. Романтик, свидание, может быть, первая часть недели. А вторая часть недели ввергнет вас в какие-то возможные изменения, связанные с работой, перетурбации какие-то. Уж тут мне сложно сказать, это ваша идея или это идея вашего начальства. Но тут вот так: какие-то изменения. Может, даже это в плавные такие изменения в лучшую сторону для вас они будут. И на выходных, на выходных что-то может поменяться, какой-то период перестройки может наступить. И вообще хочу сказать, может быть внутренней для многих из вас будет какая-то такая неделя внутреннего одиночества. Ну, не надо это пугаться, это надо пережить и пройти, скажем так. Внутреннее одиночество, когда нам что-то на внешнем плане, может быть, не нравится. Или мы не понимаем, что с нами происходит. Я как астролог понимаю, что с вами происходит, но это долго тут сейчас в коротком видео объяснять. И подсказки от Кассандры на три дня недели, понедельник. Мощный день, иди вперед, не сомневайся, выключай свои страхи и фобии. Также понедельник хорош для девушек, чтобы пойти навстречу какому-то мужчине. Среда, среда, вот тут бережем союзы, бережем семьи, кто уже в отношениях, стараемся не хамить. Если хочется нахамить, оставьте хамство на другой день, может быть, как-то это вот припосадится ситуация, там на свои места станет. То есть вот так. И в прямом смысле береги сердца у кого проблемы с сердцами, сердцами. и суббота. А вот суббота может дать вам усиление какого-то желания. Кого-то захочется задвинуть. Возможно, вам покажется, что кто-то вам мешает. Захочется даже немножечко подхамить тут. Но скажу так: в субботу берите от жизни все. И обрати внимание, что же русские карты нам... Обрати внимание, что сейчас такой период немножко болотный. Вот я сказала, это неделя какая-то, вот, потому что камни вот здесь, здесь остальные. То есть вот эта неделя, она такая вязкая, она засасывает в ситуации. Карта болота, то есть вот по центру не втягивайся в длительные войны, в длительные разборки. Ну, вот такой, дорогие мои, вам прогноз на данную неделю. А теперь прогноз на камнях для наших удивительных, шустрых или вознательных воздушных знаков Зодиака. Это наши близнецы, Весы и Водоле. Итак, дорогие мои... Если вы загадали, что-то сбудется, не сбудется, возможно, я вам помогу найти ответ на этот вопрос. Про данную неделю. Первая часть недели, и вообще неделя очень энергичная. В теме богатств, доб добычи богатства, как я говорю, приближение к каким-то своим вехам с хорошими деньгами. Да, тут есть удача удачи от тех, кто последние хотя бы 2-3 недели занимался чем-то, старался. Тут может быть большой рывок. В центре недели лежит камень Марса. Это или хорошее отношения с мужчиной, или, или связь какая-то с мужчиной, или помощь со стороны мужчины. Или если начальство может быть, может быть, стоит подойти к начальству, кто знает. вот Какие-то важные разговоры могут быть во второй части недели, связанные с домом, с арендами, с дома по с покупкой дома вот тут так а выходные я бы сказала по камням выходные Отдохни, расслабься, вот полностью расслабься, забудь про заботы, забудь про какие-то угрозы, забудь про сомнения. Я бы так вот тут сказала, вот интересно, вот очень мне нравится, что по центру все-таки Марс лег. И давайте подсказки от Кассандры. То есть тема любви, ей кто, кто спрашивает про любовь, любовь она как-то на выходных больше, ситуации связанные с любовью, они на выходных. Понедельник. Понедельник шустрый, или надо куда-то писать письмо, или может надо поехать и что-то э, застолбить, написать, купить, оформить. Среда. Среда. Защищай свои интересы. В любом случае. Даже если вы встретили мужчину, защищая свои интересы, это подсказка, что не все надо вываливать на стол, не все свои тонкости, не все свои пожелания, а больше, может быть, рассмотреть нового человека. И суббота. Суббота можно в чем-то смягчиться, может быть, в чем-то уступить кому-то, зачем-то, но если есть в этом смысл, да, Пойти кому-то навстречу. Суббота, мягкий Марс. Возможно, кто-то, если поми... поругался, помириться со своим мужчиной. Я про женщин сейчас, про девочек говорю. Вот. И еще бы я сказала бы так, что в субботу, может быть, не стоит большие нагрузки взваливать на себя физически. Ну, допустим, где-то на Фазенде. И подсказка. И подсказка, смотрите, карта Розы. Все-таки любовь. Вот она, та самая любовь. На этой неделе обрати внимание, если понедельник-вторник встретишь нового мужчину, возможно, человек, он будет материального еще порядка, то есть любовь плюс капуста, как мы говорим, любовь плюс деньги, любовь плюс вау, да, и так тоже. Или любовь вот на выходных, как-то так вот там. Хорошая карта, поздравляю. Поздравляю тех, кто загадал тему любви. И теперь, друзья мои, И теперь на повестке момента водные знаки зодиака. Это раки, скорпионы и рыбки. Итак, если вы загадали какое-то событие на данную неделю, я начинаю. Ох ты, ждите, надо. надо вот тут домешать. Домешать. Так. Ну, скажу так. Понедельник или вторник до да, середины вторника может выстрелить в в прямом смысле слова любовь. Это или кому-то кто-то сделает предложение, или наконец-то вернется человек, которого вы ждали, от которого ждете каких-то шагов. Неважно, вы сейчас мужчина или женщина смотрите это видео. То есть любовь тут есть. И начало, и воскресенье тоже связано с любовью, скажем так. А вот центр, очень интересный центр недели. Центр недели даст какой-то или раскрытие тайны связано с вашей работой, с вашим сослуживцем или с вашей сослуживицей. То есть м -м, на работе пусть идет так, как идет, вы только это наблюдаете и делаете какие-то выводы. Может быть, дам такой момент, может быть, вы узнаете про какую-то интригу, про себя. Вот тут так интересно. Если вы же заказали, загадали какой-то доделывание какой-то работы, какого-то этапа на работе, может быть, к среде четвергу у вас это и произойдет, потому что тут очень камень такой плодотворный работает. Если тема какой-то поездки, то это первая часть недели, скажем так. Короткие поездки – это вторая часть недели. И этот камень говорит, что... Понедельник, вторник, не спеши, оно само все произойдет. Вот именно понедельник, вторник, не забегай вперед, будь вовремя где-то в каком-то месте, не забегай. Так, и подсказки. О, Господи, на неделю рысь, карта рыси говорит, защищай свои интересы, придется где-то показать Когти. Если вернется человек, который вас обижал, но связанная тема с любовью, надо высказать вслух 2-3 предложения и уточнить, из-за чего вышел сырбор, скажем так. Потом защита интересов. Но, ну, возможно, ближе к выходным вам представится ситуация, когда надо свое что-то схватить, успеть схватить, не культурно отнекиваться, не отводить глаза в сторону, а дают, бери. И подсказки от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Береги свою семью там, где ты живешь. Посмотри, кто что от тебя хочет и почему так происходит. Среда. Среда день непредсказуемости. Вот, я говорю, непредсказуемость что-то может на работе всплыть. Необычное такое. Информация может всплыть, да? А может быть всплывет приятная вам информация, куда вам, вам или, ну не знаю, какие-то обязанности чуть-чуть добавят, но это же оплатят, а, скажем так. Или вы на, наконец мечтали, допустим, перейти в другой отдел, и наконец-то вам внезапно говорят, слушай, переходи, мы тебя там ждем. Вот такой вариант. И воскресенье. Воскресенье. Думай, какие амбиции ты внутри включаешь. Думай, с кем ты хочешь познакомиться. Нужно ли это тебе? Или, может быть, это амбиции только того человека. То есть этот день когда надо быть осторожным на воздухе, на лестнице вообще, да, вот тут осторожно не споткнитесь, в прямом смысле слова, и если в переносном трактовать эту карту, она говорит, ну, она говорит, не завышай свои амбиции, ты на этом можешь вот прогореть, это против тебя сработает. Вот, дорогие мои, были такие вам трактовки, прогнозы на камнях от Кассандры, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи.